Приветствую всех любителей видеоигр Атомное сердце уже серия фиг знает какая, уже столько всего произошло. В общем, из того, что бы хотел сказать, немножко прогулялся, чтобы не отнимать у вас времени. И самое главное, что хочу показать. А, естественно, далеко, оказывается, не всех роботов можно таким способом убивать. Далеко не всех. Например, газон косильщика, не знаю, кого еще назвать. Сейчас я вам покажу, сейчас он сломается. Опа. А чего у тебя изобрать забрать нечего? Он уже когда-то был сломан. Из плюсов попробовал вырубить электроэнергию После того, как открою полигон 2 Открыл нам второй полигон Который мы сейчас пойдем, естественно Также Сохранение Они просто, короче Мне кажется, что-то неправильно работает Ведь там написано четко Я уже, по-моему, читал это Что если вы сломаете энергоструктуру Которая подает энергию Туда ну, полетят все дроны-ремонтники То есть пчелы Но этого не происходит Ты сломал сломал, она ну, перестается подачи электроэнергии, а пацаны вот так вот остаются вот так, потому что им никто ничего не передает. И их можно вот таким вот образом убивать. Единственное, что меня бесит, не дают это сделать сразу. Сначала надо ударить и только потом уже это все делать. Ну таким образом можно немножко подлутаться. Вот этого пацана нельзя так убить. Сейчас другие пацаны походу подымутся. Нет, все просто тупят, поэтому... Ладно, похер. Пока с этим разберусь, он все-таки посерьезнее противник, если честно. Ой, он в другое пятно бежал ко мне, попал в другое пятно. Представляете, прикольно. А куда ты убегаешь, что ли? Тебе, сам. Ну, в принципе, как-то так. Вы, пацаны, правильно, что бежите. Минус один. просто если бы меня не было бы прокачано, как это называется-то? Когда несколько действий задействует, цепная, цепная реакция его, вот, я назову это так. Тогда можно было бы его сразу же и выкосить. Ну и четко. Ой. Ой-ой-ой. ой ой Немножко стужу прокачал. Теперь она покруче. Он такая более вязкая, замедливает против... замедляет противников. Ну, типа, в целом круто. На самом деле, это очень хорошо продумано. То, что можно их отключить от сети, они будут стоять тупить. Почему люди до этого не догадались, конечно. Хороший вопрос. Но, скорее всего, догадались. Но ремонтные дроны ее чинили, скорее всего, сразу. Но здесь своего рода баг. И все такое. Теперь по поводу аптечек. Ай, а, чисто случайно зашел. Чисто случайно зашел. Оказывается, я уже могу любую пушку создать. Любую, понимаете? Любую. Создаем, короче, естественно, крепыша. Это ракетница наша славненькая. Да-да-да, создать, создать. Крепыш отправлен на склад. Что с места нет? Отлично, отлично, все, кыш И рельсотрон тоже хочу. Скорострельность 0. Зато урон. Скорость заряда. Эргономика еще 0. Ан... Блядь, это вообще, это просто... Просто мощнейшая энергетическая пушка, которая есть. Естественно, создаем. Тоже пусть будет на складе. Так, куда ты вышла? Ты че? И, честно, я хотел звездочку попробовать. Создадим. Но, но... Да все, все, я понял, хорошо. Но... У меня просто здесь оказывается аншлаг Просто полнейший аншлаг Вот все где мои аптечки, все мои патроны и так далее Так, давайте-ка разберем патроны для ПМ Они мне вообще не сдались Это очень хорошо, что инвентарь автоматически переносится в нашу Элеонору Но без этого никак Зато сейчас материалов будет Ууу, жопа жуй. Тихо, тихо, тихо да это -да, не очень удобно. Так, давайте-ка еще пару патронов на дрободан тоже разберем. Они немножко другие эффекты. Но они все немножко по-своему все дают. Так, что это такое? Ракеты для крепыша остаются. Нас их мало. Так, патроны на... Тоже разберем. Пофиг, тут, тут парочку-то мы разберем всего лишь. Так, что еще мы разберем? М -м -м, ну, патроны приносят нам больше. Это мелочи. Ну, можно пару, пару аптечек разобрать еще сверху того. Просто аптечка, оказывается, просто жуй. Так, ну, адреналиновую капсулу. Динамо. У нас, кстати, водка есть. О, у нас столько водки. Сейчас будем водку пить из гуху есть. Я ее ни разу не ел, не пил. Кстати, еще надо динамо проверить. Капсулу с адреналином. Вот это все надо проверить. Я же никогда этим не пользовался. Я перехожу, походу, на большие аптечки. Ха. Так, склад. Так, поехали. Вот это мы тоже разбираем. Понятно. Ладно, проще вот так вот перетащить все это дело. Так, что у меня тут еще лишнего... Так, это до свидания. До свидания. По одной штучке оставим. Так, патроны для крепыша. Блин, столько магазин, патронов, Столько патронов, точнее. Так. что бы я хотел проверить? Сначала мы возьмем с собой. Блин. Так, ладно. чем мне не надо? Месь коллаж, но мне не нужен тогда дробовик. Зачем мне дробовик и смесь коллаж? Приходится думать Приходится думать Так, а -а -а -а, а -а -а. так улучшение А, чтобы улучшить, надо перетащить угу. Звездочка Так, диск Ну давайте, ладно, у нас пока вот этих материалов много Их жалеть не надо, да Так, это пока мы подумаем Рукоять Качаем немножко, кассетник не нужен Ну допустим Поехали пока покачаем немножко Пока достаточно Так, тут уже не хватает перкод О Не хватает Ой, мы сейчас, я знаю, что мы сейчас разберем Склад разбор Где паштет? Ну, пока что, да, мы его пока что разберем Так, и мы сразу же все материалы за него получили Вообще красота Так, а к что дает? Ничего хорошего Значит, надо пару птичек забрать Так, что бы еще разобрать? Нет, это мы пока оставим вот эти парочку Как бы от их много всяких разнообразных Так Что у нас получается Думаешь, ракетницу с собой Инвентарь маленький все-таки Все-таки, я просто хочу взять все оружие, которое у меня есть И сразу же никакое оружие Повсеместно тоже не хочу брать Блин, надеюсь, он не очень долгий Очень на это надеюсь Так, вот это, конечно Да-да-да, конечно Да-да-да-да Так, отлично ну, продолжить давай. Блять. Так, сокрушительный удар. Так не хватает, да, ну и ладно. И опять не хватает, ну и ладно, давай кассетник поставим. На случай, если будем пользоваться. Так, но вот это бы еще получить. Это какой восьмой полигон? А, блин, восьмой полигон. А я в него так и не попал. А как? Надо будет посмотреть, как попасть в восьмой полигон. Возможно, в следующей серии пойдем в восьмой полигон. Потому что вот этот диск будет круче. Уличивает урон, быстро накапливание. Ну, так, Просто базовое лезвие, а тут проще вот это поставить. Да, естественно, надо будет проверить, как попасть в восьмой полигон. Аперкот это обычно, тут вот уже покруче. Так, пистолет, пистолет. Пистолет мне нравится больше все-таки все -таки. мне нравится больше пистолет поэтому это сюда рельсотрон проверить берем и пару больших аптечек ну а че у меня столько аптечек вот так вот здесь вот так вот делаем что мы уберем что мы уберем мы уберем дробовик пока что а от места вообще в инвентаре нет возьмем водочку с собой парочку по-моему выглядит красиво ну столько патрон мне не надо две обоймы на автомат вот это мне пока с собой не надо ну, в принципе, вот красота. Аптечка за аптечками всегда зайти можно. Теперь. Так, что разберем? Блин, дробовик жалко разбирать. У него урона тоже еле. Я его вот столько качал, но там емкость магазина хороший. хорошая. Блин, ну тоже, если так подраздумить немножко, то мне дробовик тоже нужен все-таки. Пусть будет. Он мне целый, вон, целые пять мест. Все, отлично. Так, ну-ка, возьми-ка. Фига ты эту пушку взял? Блин, еле машет. Вот это выглядит круто, конечно, но еле машет, конечно. Долго, долго. Ну что поделаешь? Ладно, погнали во второй полигон. Надо будет еще восьмой все-таки заскочить. Но это уже потом. Ну поехали. А если зажать, да? Нет, тут зажать не кратит. Все, хорошо. Что у нас тут? О, да. Нормально он так отнимает, но зато точно с концами. Так, тут переезжать ничего не надо, тут ничего не надо Тут тоже пистолет, это так А, у меня нет с собой ничего Мы пока доедем до театра, ой, времени пройдет Походу я сегодня не, не скоро дойду до театра Видно будет, позвоним кому-нибудь, может, да 8, 3 шестерки 2, 3 шестерки, 0 Блин, выглядит, конечно, она не очень Паштетик выглядел как-то, не знаю Он как-то быстрее к нему так привык Может я просто потому что к нему привык Хотя тоже Привык не значит, что он лучше Но то, что он в самом низу, мне не нравится Что не полигон, вход всегда какой-то свинарник Вынужден отметить, что рядовые сотрудники попадают на работу посредством фуникулярной линии, которая в данный момент, как вы заметили, не работает. Тоже у меня метро. Сленарники это дополнительные секретные входы, где такие, как вы, товарищ майор. Что? Ничего. Идем уже. Так, мы попробуем, проверим на нибудь. Да, он тут гуляет пару. Ну-ка, ебать. Ой, да ладно. А ты что, не попал по нему? Что? Ну-ка они какие-то вообще ни о чем теперь кажутся как там говорилось если попадет так попадет так а мне вообще куда идти то да ладно опять эти ваши загадки ну, но там стрелочка была я думаю что мы ее повернем к стрелочке как было ну давайте, еще разочек. О, думаю, вот так надо оставить. Хотя не уверен. Еще эта пазла постоянно крутится сама. Полноразмерные антропоморфные испытания. Блять, ненавижу эти ваши пулы. загадки. R9. Созданы для изучения последствий различных столкновений и травм, да. которые в экспериментальных условиях могут быть причинены живому человеческому организму. Кукла это не Никак просто не человеческого тела Это сложное полимерное устройство со множеством электронных датчиков Подключенных к центрам сбора инфографии Датчики позволяют досконально фиксировать процессы Происходящие с маневедом ага. во время потенциально ага. опасных для жизни ага. испытаний Конечно, испытания эти все ваши Полигоны, полигоны, снова полигон. О, это, кстати, мое было сейчас, ну ладно мы ждем тогда Я не пройду Пройду, но в присядке не хочу Следующая моя Если память не изменяет Да Так, да, хорошо Так, допустим, окошко А, балеринки всякие. Ну вот и проход как раз. Так, сохраняшечка. Так, вот и бронза есть. Все так быстро, просто и спокойно. Пока проскочу быстро, пока могу. Так, куда мне? Тут еще выбор, выбор действий такой великий. Не понимаю, куда идти. Так, ладно, здесь что-то есть. А как туда? Никак? Да нет, можно как? -то. Коробочка, значит. Стой, стой. Я так просто это дело не отпущу. Должен же быть какой-то. Ага. Ага. Вот Кто-то здесь заныка цикается, а у меня ничего не получилось. Сейчас у меня опять инвентарь всякий всячный забьется. И я потом опять, блин, буду думать, а где мои аптечки, блядь? Причем, заметьте, прежде чем полезен, еще так смотрит на тебя. Такой и так сделали классно. То есть, причем, знаете, как бы и одно из комичного то, что здесь натыканы просто манекены это своего рода даже конечно потому что ведь это могли быть ну хотя на роботов бабок надо больше да на роботов надо все-таки бабок больше так и куда это а, вот следующий Советскими загадки и мировыми учеными доказано что за время существования нашей планеты северные и южные магнитные полюса не раз менялись местами Теоретически, это может произойти и в наших причем в любой момент. Однако последствия подобного природного катаклизма предсказать сложно. Именно поэтому на полигоне номер два ученые скрупулезно восстанавливают в мельчайших деталях картину событий давно ушедших веков. Что было на планете при последнем перевороте полюсов, а именно 42 тысячи лет назад. Ну что, все было плохо. Так. Ага, меня это расключит. Если я сейчас туда залезу и включу, я понял. Я бы не очень хотел, чтобы меня расключило. Да, цепляйся ты, и, и твою ядрить. Так. А я что, так не могу делать? Ладно, сейчас все будет, смотрите. Оп. Поехал. Ха. Думали, я не сломаю систему. Тоже мы тут нашлись. Так, ну поплыли, ладно, влево. Ну, давай. Ну и что ты встал? Ладно, я понял. Отлично. Раздавит? Нет, не раздавит. Поднимай. А, забор. Все, понял. Ах, ты ж зараза. Так, и как быть? Подавай. Давай я тебе говорю. А, это другая половина, понял. Угу. Дверь открыта. О! Даже так. Это куда спуск? Так, не понял. Ух ты, блядь. У меня, в принципе... Куда? С какого хрена я умер? Не понял. Ой, блин. С какого стопы? Я должен через любые лазеры проходить. Не понял сейчас вообще этого прикола. Блин, и все заново. И опять лезть? о о И опять туда лезть надо. Подождите, а почему я умер-то, блин, от лазер? У меня это прямо аж это... Блядь... Я аж прям немножко взбешен, если честно. Так, сначала вниз. Прям что-то аж прям не по себе. Просто я что, зря себе брал поцелуй Леоноры? Чисто чтобы это самое? Что ты там палишь? Чтобы не мог пройти через лазер? Чтобы у меня с полным количеством жизни вынять. Не, они, конечно, молодцы, что сделали такую фишку, чтобы люди не проходили быстрее. Они думали, загадки проходили. Но это нечестно. Вы сами придумали фишку, чтобы проходить через лазер и выживать. Но по итогу, по итогу, все равно нарушили ее. Я ж прям разозлился. Так, ладно, я понял. Советскими и мировыми учеными доказано, что за время существования а. нашей планеты Северные и южные Отлично. магнитные полюса не раз менялись местами Теоретически а -а -а -а. это может произойти и в наше время, причем в любой момент Однако последствия Эй, ты чё... подобного природного катаклизма предсказать сложно я просто дурак, зачем я просто бежал по кругу, мучающие когда мучающие мог сделать вот так событий давно веков, Что было на планете при последнем перевороте полюсов, а именно 42 тысячи лет назад Ну еще такие интересные истории рассказывают зараза Так, меня же не расплющат, да? Отлично Просто если я упаду, то хотя бы не так высоко Так, это я там меняю полюса так, ага. Так, еще раз. Ага. Так. Теперь бы мне понять, откуда этот лазер. Ну, как мне его отключить. Должно же быть что-то, что отключает этот лазер, правильно? Кнопка какая-нибудь или еще что-нибудь. Он же к чему-то подключен. Так, он меня приводит опять сюда Так а, Ага, понял Ага Каких-то рубильников я, кстати, не вижу, если сейчас. Мне так не хотелось прыгать опять с этим паркуром Он здесь устроен, ну есть баги Без них никуда у меня такие волосы белые у персонажа. Что, блять, еще и не допрыгнул? Я в шоке. А что здесь хоть своего рода чекпоинт? Ой, ушко зачесал. Как не вовремя. Так, так, допустим Допустим Ага, блин Ну я понимаю, что мне вот сюда и сюда, но Пизда мне Нет, я живой Так, ну да, мне в любом случае Просто вот сюда падать И на эту Не, ну здесь вроде никаких пока баков не вижу, значит все нормально, значит все хорошо. Отлично. А? ну -ка. Блядь. У меня нет слов. Смотри под ноги. Видели сколько раз там, блядь, было написано это? Смотрите под ноги. И я такой, зачем? Смотри под ноги, это хрень. Так. Блять, не зацепился, сука. Я надеялся, что он зацепится, если честно. Хотел немножко подускорить этот вот вариант событий. А, ну вообще, кстати, в принципе, зачем цепляться, если можно попробовать просто допрыгнуть? Хотя нет, она же в любом случае выше нас. Так, подожди, а эта штука, а ну-ка. Ага. Ага, я тут не допрыгну, блядь. Так, ладно, похуй, поехали подкурить. М -м -м, как интересно, да? Контент, который мы заслужили Который, естественно, заслуживает подписки Лайка, комментария Также есть телеграм Ссылочка в описании под видео там, там, естественно, общаемся, пишемся Там всякую фигню выкладываем Ну, как сказать, так Как сказать фигню С Всякую, всякую Так, поехали Блять, просто Так Отлично Так, прыжочек Ага, понял Ага Она сейчас вниз опустится, да? Так, а зачем она мне? Вот она поднимается И какой смысл? Если, по-моему... Ага, она плотно стоит Значит, можно залезть А чё, это никуда не едет? Ага, все едет так, и чё, сюда ехал все это время? Так, чё, я сюда ехал все это время? А, тут люк! Езжай обратно. Тут же вот он, красавец. Ой, так, тут делать нечего какая-нибудь крыса у на меня нападет так срывки нельзя использовать так а ч ⁇ у меня течки средние и большие ну и отлично вообще одну головную боль меньше меня немножко напугал этот как вот тут вот ощущение, вот тут вот тут вот тут здесь серебряный Блин, походу он придется. Сви... О, oh, блин, я только от дрободана испавился. Вверх звуковой вибратор. Так, а куда мне теперь? Тут закрыто. А, понял. Зато тут открыто. оп оп вот это за музычку заиграла. Ой, только не говорите, что На я сейчас На земле буду человек точно знает, где вверх, а Денис. Но что делать, если привычная сила тяжести исчезает? Человек оказывается в невесомости. Конечно, для организма это огромное испытание. Но что, если мы сможем адаптироваться к отсутствию гравитации? Именно для этого создан данный центр. Исследовать возможность комфортной повседневной жизни в условиях, непривычных человеческому телу. Советский человек обязательно приспособится к любому новому способу жизни. Ведь на его стороне наука. Наука на службе народу. Не, ну так-то она права, если честно. Не, ну она прям права, права. А я ж залезу, я же знаю, что я залезу. Тихо, тихо, ну куда ты? Ой, давай еще застрянем здесь, блядь. Да он застрял, сука. Рывки даже не помогают. Ну, ёшкин-кошкин. Да поехали. Да я там уже, он даже, не, он даже ни капли не двигался. Просто завис там. Зараза. То я знал, что я могу залезть так. Ну хорошо, что хоть сохранились прежде чем это самое. Все произошло. Так, а мы взяли, да? Ага, сейчас бы я подбежал бы. Мне нравится то, что в этом полигоне, типа, у тебя нету возможности взять и бросить его посреди пути. То есть ты проходишь в любом случае все. То есть ты получаешь серебро, ой, бронзу, серебро и золото. Да, вот это, это вот мне нравится. Реально, человек хорошо. точно знает, где так. Где? Давай, вот так. Но что делать? Не так. Если сила вот так. так. Человек оказывается неудачным. Конечно, не мы это огромные испытания. Угу. Но что, если мы сможем адаптироваться к отсутствию гравитации? Именно для этого создан данный цех. Исследовать возможность комфортной повседневной жизни в условиях, непривычных человеческому телу. А, Советский зачем человек вылазу, обязательно приспособится к любому новому способу жизни. Ведь на его стороне наука. Наука на службе народа. Ага. Ага. Ну ладно, допустим, мы спустимся и активируем. Так, это поднимается не очень высоко интересно так но ну мне точно сюда это мы уже как бы поняли сто процентов а ага, я, я понял я понял понял, понял. Ага. поднимайте пожалуйста ага, все обратно вниз. Но здесь загадки не очень Слушай, тяжелые. Ты... Тот еще надоедливый черт, но несмотря ни на что, хочу сказать спасибо. Ты и вправду оказался полезен. Один бы я тут с ума сошел. Благодарю. Взаимно. Без вас я тоже никуда. Неужели? Вы? Моя батарейка? Ха, пошел Только вместе с вами, товарищ майор. Блин, это сейчас было так приятно, если честно. Мелочи. Да, что, что они добавили это в диалог. Но это все равно реально приятно. В любом случае, нам показывают, да, как они становятся дружнее. Не в зависимости от обстоятельств и времени. Это круто. Это правда круто. Точно даже приятно. Кстати, там сейчас было только что вот это вот. Смотрите, под ноги, блядь. Вот это вот точно про меня. Вот это вот. А что мне не, не покажут надпись? Да и в принципе. Сейчас опять эти долгие катания на лифте. Хочу это посмотреть, как попасть в восьмой полигон. Там то, что мне нужно, и очень нужен. Давайте, ладно, пройдем восьмой полигон. И на этом полигон у нас, наверное, закончится. Я надеюсь. Я хочу пройти восьмой полигон. Мне он нужен. Я что, зря себе новое оружие сделал? Нет. Ты тоже так думаешь? я так думаю. А поэтому мы на паузу пойдем, когда я попаду в восьмой полигон. Как ни крути, надо. Так, короче, оказывается, я все активировал, просто я дурак, блядь, не вошел в лифт. Но! Из плюсов зашел я сюда. А, нет, не из плюсов. Почему-то, короче, здесь перезагрузились материалы. Зашел в туалет, а тут здравствуйте. Надеюсь, тому, кто его придумал, повезло не меньше моего. Да, я тоже надеюсь. А вы о чем? Да, в социальном рейтинге, Нечаев. Вам-то на него плевать, вы в особой категории. А нам, обычным людям, он нужен. Особенно, если мы хотим получить не обычную мысль, а продвинутую. Цвета Звезда, например. Опа-опа. А как это связано, вы меня знаете? Давайте вот насчет знаете. Вы меня знаете? Конечно, я ведь из отдела кадров. Я знаю всех и соцрейтинг каждого. У меня он был почти что самый высокий. И вот из-за этого... Я вне смены осталась специально, потому что мне для повышения рейтинга надо было всего лишь 8 часов сверхурочных. Все было бы хорошо, если бы каждая пятая сволочь не начала пытаться повысить свой рейтинг перед полимеризацией. И от этого случилась социальная девальвация. Ух ты. Вы правда умерли, потому что хотели себе покрасивее. Вы что, сорока? Так, Что? Что? обесценивание труда все стали работать больше за бесплатную безделушку Эх, капитализм ударил откуда не ждали вы правда умерли потому что хотели себе цацку покрасивее вы что сорока? это вы сейчас что издеваетесь? идите уже все равно я теперь всего лишь статистика а теперь можно Привет. еще раз поговорить, да, да, давайте да, пропустим. Я... Мы как раз узнали про то, что а она нас он знает. Будете... Так, теперь, а, второе. И как это связано? А так связано, что если у тебя высокий социальный рейтинг, то тебе вне очереди достанется необычный контроллер, а с дополнительным функционалом и с более ярким цветовым решением. И вот из-за этого... Я вне смены осталась специально, потому что мне для повышения рейтинга надо было всего лишь 8 часов сверхурочных. Все было бы... А, ну это мы уже знаем, это, это мы уже знаем. Достойная мотивация. Давай. Это вы сейчас что, Ну это опять, видите, издеваетесь. И, и теперь последнее, потому, потому что, что это я я очень покажу, важно, покажу, и раз уж она знает, покажу. и не это не просто так оказывается. Как это нахрена? Сразу видно военный. Качество, уникальность... Чтобы у тебя было лучше, чем у большинства Обычные человеческие желания И вот из-за этого А, ну это мы уже знаем Это мы уже знаем По 8 часов, бла-бла-бла Поэтому это пропустим Вот так вот, представляете, бывает вот такое вот ради повышение социального рейтинга Она хотела остаться на 8 часов А в итоге, в итоге ее убили Потому что она осталась на эту смену Хотя, блядь Давайте подрассудим, она все равно не выжила но если так подрассудить, прям максимально честно. В деревне, в той же самой яблочке, из которой вот мы только что вышли, чтобы я сюда вернулся, там перебили всех. Так что смысл был невелик, если она из этой деревни. Не, может быть, она и могла бы где-нибудь скрыться, но толку. А раз уж на эти, кстати, двоих роботы не нападают, и он ими полностью контролирует, то это ни хрена себе. Грубо говоря, я-то до сих пор в шоке с этой информацией. Не знаю, как ты, но я в шоке. Лифты, конечно, очень хорошо сделаны. Типа, можно, не знаю, там, перезарядить все, пока едешь в лифтике. Подумать о чем-то. Хочу вот эту пушку протестить. У нее хотя бы более-менее прицел есть. Сейчас мы этот полигончик пройдем. Улучшим нашу звездочку. Звездочка. Так, твои название классно. Но пистолет мне все равно пока что останется в душе. Гражданский полигон. Новое вооружение. Именно. Я думал, предприятие 3826 – история все больше про гражданские разработки, поколение космоса и улучшение урожайности пшеницы. Сложный момент, ну подумайте вот на чем, предприятие это вот Академика Сеченова, где в равной мере присутствуют разработки новейших переносных телефонов, плодоносных яблонь и летального оружия. Ты куда клонишь? Может быть ваш шеф не такой уж и не Динамик-то прикрой, много лишнего болтаешь. Заметьте, где-то он с ним по-человечески разговаривает, а где-то не очень. И меня это немножко напрягает. Кстати, я не пойму в какую мне сторону идти точно. Тут как бы такой выбор пути дают непонятный. То туда сходи, то сюда сходи. А, тут просто залутайся, я понял. Я что-то не пойму, что-то последнее время я щебетарей не нахожу вообще. Они только по сюжету что ли доступны? Да, это плохо, это очень обидно. Я бы не хотел, чтобы они были доступны только по сюжету. Это не просто обидно, это жалко даже больше. Так послушать, походить, пока по полигонам этим роешься, было бы вообще самое то. Так, здесь мы... Надо сохраниться, потому что если я вдруг сдохну... Чтобы не было... Он так этот рельсотрон держит не... не густо. Так, ну нам... Нам не сюда. Нам не сюда. Блин, не понимаю, у меня картинка так плавно идет, а на записи она чуть-чуть, знаете, как бы она не так плавно. Сейсмические испытания да, да. необходимы для сбора информации об известном сколькости Понял. А также зданий и сооружений под сейсмонагрузкой. Ну они проводятся на специальной виброплатформе, а. имитирующей сейсмические а. колебания с советской земли. Ну и что ты, блядь, не зацепился? Призваны обеспечить Тепло. безопасность советских граждан. Проживающие Ах. в строении Проектированных бригадами Предприятие 3826 Ага, ну да, тут прям паркурить придется А я-то думаю, че я, блять, попасть В полигон не могу, а здесь оказывается Все просто Ну, давай, если ты сейчас не зацепился Я бы тебя с говном посожрал. Так Куда мне А, понял Хорошо. Ну хорошо, но не настолько Так Тихо, тихо Ой, ой, тут вода протекает Это нехорошо Сейчас как меня Поломает в двух местах Есть что-нибудь? Что-то есть Так, стоп, они не, мне наверх Мне в любом случае наверх Так, тут стена открывается Ага, какая-то какая надолго. Тихо. Ну вот и задачка пройдена. Так, и где-то тут. стопэ. а Ага, вижу. Первая награда. То, в принципе, зачем я сюда и пришел. Так, и куда мне да? До... Ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Еще нет? Ладно, надеюсь, что будет. Хотя бы один. Не, лут это, блин, штука полезная. Разбирай, не разбирай. Бери, не бери. И так далее, тому подобное. Это все очень-очень как надо. Оказывается, кстати, чертежи могут... Могли выпадать и из белых сутоков. А я думаю, только из красок. Просто смотрю, красные вообще не попадаются. А, ну, собирать рельсотрон, ракетницу, это прям мы смогли. Причем за милую душу. На помощь борцам революции жертвам фашизма. Ух ты, нихуя, если вот это... Вот это здесь, конечно, необычно появилось. Так, ну я заглянул сюда, я понял. Так, теперь мы здесь забрали награду. Пошли сюда. Побыли тут. Сюда пройти не удалось. Побыли тут здесь пройти негде Пойдем вниз Ну, делать нечего, Можно просто током ударить, только толку Значит, нам просто обратно Значит, нам просто обратненько Я немножко запутался Чуть-чуть совсем А, ну может нам вниз Да, нам походу реально вниз Так, вижу сохраняшку надо сохранить сначала а то потом будет беда беги так там ничего интересного тут тоже так вижу там проход но мне интересно что здесь опять же таки ничего гидравлические испытания это комплекс мероприятий Призваны изучить гидравлические свойства полимеров Различные классификации и типов. Испытания проводятся на разных этапах Эксплуатации Ну я так и думал что Сейчас что-то будет Так, дайте-ка я этот прекраснейший лей Рельсотрон лей... лей... лей... протестию вот Нифига себе, он что, их испепеляет, что ли, с концами? Блок... Где эта штука летающая? Лей... О, ладно, она их реально испепеляет? У меня жизни что-то да, галят Так, а где мой калаш? Вижу Ну и где ты летаешь? Вижу Будут они тут кататься, блин Пугать меня Ой-ой-ой Вы что на это друж? Ты что сюда приходил? Блин, а тут хорошее место для нычки Они сами сюда приходят мне нравится. Еще будут желающие гости. Еще. У меня патронов много, если У меня правда патронов много, не желаете? Ой, они тут стоят др... а -а -а. Дрочишь на это дело. Походу. Летает, твой. Или ездит, не Ладно. Разберемся. Так, что-то мне сделать надо стопудняк. Она явно должна всю воду поднять сюда. Минус, отлично. Сейчас еще появятся ребята. Ну должны, по крайней мере. И может быть же все настолько просто. Вижу проход какой-то. А не из него ли я? не проходит. Так, как мне это дело бы разрушить? Ну давайте просто с дробовика же хану разрушим. Ну может треснем. Ну кто знает. Нет, не треснем. А молнии тоже не треснем. Ладно, я понял. Так, вижу подъем наверх. Мне нравится, что везде нужен всего один скачок. Ну, по камере А, мы отсюда пришли. А, вижу сундук зеленый. Хорошо. Ладно, чуть-чуть жизни не жалко. Я уже понял, сколько у меня аптечек, поэтому мне вообще же жалеть вообще нечего. Так, смотри, подвиги солдат. А то я уже зазевался пару раз. Так. Там не надо. Не могу понять. Вам не надо Ой. А, люк вижу Ага, но он так не открывается. Так, может быть в той двери что-то есть подсказка какая-нибудь Эта дверь так, ну там наверху я был, да? Я же оттуда пришел, хотя все кто знает. Похоже, что да. Похоже, что я оттуда пришел, да. А где эта дверь-то, которую я найду? А, вот она. Но здесь ничего такого. Здесь нигде ничего такого нет. Так, ладно, надо немножко подумать так ну чисто буквально может быть или нет не так как я подумал даже. так так так так так так так так ну в эту штуку не подключить не залезть ничего не сделать погрузчик не врубить электричество не подать Наверх вроде залезть тоже нельзя. Так, и, и что-то я не понял, и как. Может, у что зависло? Думать! Думать! Hmm, как мне быть? Может, мне меня правда что-то зависло? Или подождите, а ты точно с этого прохода пришел? Так. Ну, по-моему, точно из него. Так, подождите, ладно. Опа. Опа. Спуск вниз, хорошо. Уже лучше. Да, блин. Кто-то должен же быть где-то ответ. Если здесь ничего нет, то ответ должен быть где-то. О. А я точно из него... Я, блядь, походу, не из него нифига выходил Так, ну этим я не пользуюсь, лесой Ну, для материалов пригодится Блять, я запутался, я сам себя, оказывается, запутал Так, тут сохраняшку, видишь, сначала все собрать, потом сохранится Вдруг я умнул И я, который держит теперь дробовик просто на вооружении Какой-то калыш передвиг. Отлично так, ну пойдем дальше О, здесь падать Нельзя Но выглядит это эпично Он сейчас не зацепился О -о -о. Я бы его Совсем что есть сожрал Блин, ну выглядит это реально круто Тут подлодки какие-то То есть вы представляете, сколько всего вырыли вырыли именно под землей выкопали все это построили залили обустроили блин вы просто представляете да всю эту блин весь этот Так. не понял а куда это твоя голова сбежала я не понял Сохранение Сохранение Ты Блин Да подожди Так, да куда ж ты, блин Да ты что, прикалываешься? не хочет, а почему не хочет? А, надо, наверное, попробовать, да? Ну а-а-а, хрен тебе? Ну, главное попробовать. Есть что еще? Нет, надо. О, я же говорю, главное попробовать. Ага. Сейчас было бы у Ганаса, нужна была бы последовательность какая-то. Да ты че? Говоришь? Отлично. Да блин. Да блин. Да чтоб тебе. отлично и последняя отлично я бы на самом деле бы еще так вот бы сделал вот так вот но она скорее всего упадет вниз здесь все под наклоном здесь все не просто так но все равно она же скоро закроется да по-моему я все равно смог один туда протащить так зачем ну, это уже ладно, это уже мелочи. Так, где это я? Ага. Ух, а не зря я его протащил, представляете? Вообще не зря. Ты ж твою мать. А это белый сундук. О. -о, -о, -о. О, нормально. О, нормально, никаких проблем. Тихо, только не падаете, прошу. Куда мне там? Ух, я думал, что-то случилось. А, -а, а. Отлично, без каких-либо проблем. Сейчас было страшно, если честно. Так, идем за белым сундуком. Да, идем. У-у-у, ты меня так не пугай, ты меня так не пугай. Ну, давай, ты будешь выше? Блин, еще и лезть хотел выше. Да, только вот потом бы, главное, с этого белого сундука допрыгнуть. Да, допрыгнуть нормально. Еще как провалимся. Смотрите, стоит там палец, Сидит, точнее, палит. Мне так немножко очково, когда он не цепляется И так далее, и тому подобное Так, а я могу В принципе, да, себе позволить Сделать так Но если бы я умер, я бы сильно не пожалел Так, куда мне там? Выше? Да, выше ага. Лезь Лезь, я говорю, выше Было бы эпично, если бы сейчас что-нибудь разрушаться бы Начало Что-то в таком стиле но только не говорит, что я это все сделал ради того, чтобы вернуться обратно Надеюсь, что нет Так, допустим да, Ладно, опустим вниз Если что, найдем Подождите, я что-то не пойму Да нет, вроде. Ну ладно, пока пофиг, пойдем вниз. Так, и что я спустился вниз? Так, я сходил за белым сундуком, хорошо. Ага, мне надо туда попасть. Право, три, юг, сигнал не входить. Угу. Топ. Сохранение, давайте сохранимся Сохранение. Все, забываю в настройки зайти Посмотреть это самое насчет Насчет, ну погоди Стой, куда ты еблан? Понятно, хорошо, что я сохранился Хорошо, что я сохранился Я же с высоты упал Блин Хорошо, что я сохранился, взял сам перелез, я даже на пробел не нажал, он взял просто и перелез. Надеюсь, мне не придется самому пешком обратно потом возвращаться из этой кулаки Так, ну это ладно, это мы с собой берем, это я уже понял для себя. Ну, да. Понятно, хорошо, что я взял вторую. Ах ты ж твою дивизию, да? или нет тихо тихо так допустим а он с ней не прыгает бля ладно отлично да тихо ну урони. пойдет пойдет не упал на все хорошо а вторую я уже не притяну, походу. Первая осталась, отлично. Так, ну мы сейчас сможем хотя бы перебраться. Ага, сможем. Походу, мы уже никуда не сможем деться. Так. Как мне быть. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Давай еще урони ее. Все, все, отпускай. Ну Ну Ну и что? Ты угораешь? Это, блядь, шутка какая-то Так, ладно, я понял, пока здесь оставлю Ну, честно, если я сейчас сюда запрыгну, я уже никуда не денусь но попробовать хочется. Ага. Ага. А, даже так. Даже так, но все равно никуда не деться. Ах, почти получилось. Но хорошо, что есть такая вещь, как чекпоинт. Мы такую смерть уже видели. Тут я еще не потерял все две, поэтому первую сейчас вернем на место. И вторую, походу, надо вернуть на место. Что-то меня прям эта загадка немножко прям.. Как это сказать-то, воодушевила. Так. Так, так, так. Ну допустим. Ложу ее пока сюда А, тут я уже не допрыгнул Бля, надо на паузу пить Я понял Так, нашел я, короче, как подняться сюда Решил до самого конца не выводить ну, Вот и труба Так вот я думал, а, все, понимаю Все, понял Сейчас я спущусь по трубе Да, только, а налечу ли я? А, долечу. Да, а, да конечно, долечу. Да Ух ты, блядь. Ух ты, блядь, сука. Ладно, дубль 2, я понял, сука. Вот это, конечно, сейчас было обидно, что она обратно поехала. Неожиданно. Они yeah. нет. Yeah.